Цель номер один достигнута. Очистить травматологию от просроченных медицинских материалов. Я считаю, Олесе надо вручить орден Героиня России. Все пришли. Олеся поздравлять. Толпа. Она работает ровно. А, кстати, кто хочет за колючку поставить? Нет, так еще, может кто-то подойдет? Ну, если подойдет, позвонит. Ручка есть? Ручки дела Чего хочешь? Хочешь? Красная... хочешь сзади, хочешь спереди? Какая нравится? Ну, Я уже положил. Не положил. Нет, ну, да. первый? Да. Я первый там. Так вот же, вот же, расписался. Вот. Лучше да. на лицевой стороне, если в рамку поставить. Ну да. Смотришь. Просто. просто просто. Как хочешь. А как ты хочешь, То, так ты себя виной. В принципе, знаешь? Да. да. И я тебя жду возле приемного диагностического отделения. Где тут лифт, где мы тебе споры подъезжают тут внизу, на первом. Что, Какой хочешь, такой пиши. Что, все да. расписались? Да. Кто цветы да. врубились Мальчики надо приключали. Илья, у меня будет Света пишет, не могу выехать, перекрыли машину, нет сигнализации, быстро с вами. Я ждал, что человек пять был. Сладись. Да, а Я у маму притащила, Золю притащила. Все. Масса. Ну, большой толпы тоже не надо. Я и говорил, что будет сюрприз. А ты ты а один придешь. А что за сюрприз? Ой, да чё, чё, чё, чё, чё? Ты то есть это вот она не... не Сейчас, да, на пути. Здравствуйте. Здравствуйте. Поэтому угу. видео ну, вроде бы поэтому. Держи ну, а вообще... это, это тебе подарок. Благодарность народ и жители города Сухут за упорство, стойкость и настойчивость, в защите общественных интересов торжественно награждает Алису Ленинова. Звездой, почеты и чести. И наши. Спасибо большое. Поздравляем! Поздравляем! Я предлагаю открыть и. Взведу. Давайте там. Да. Нет, давай здесь. Где ты тут? Там. Где там? Ну, вы что? Давай здесь, Олеся. А ну, ты же, Олеся, ты, ты что? Накрепи. Олеся, ты где? Ты не хочешь? Подожди, в шоке. Не, подожди! Говорили, Мы тоже в шоке. Давай на цепь. Давай, ну, давай, давай. Пошли, на как, давай, раздевайся. Вы там я хотя бы поставлю шок. Ну давайте, давай, раз она выходит. Ну, вы ну пошли, пошли, пошли. Вот, пожалуйста, такая не пробегаемая.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 ну так это ты, кипит. Давай, лягай. Ничего, с тебя не даете? Нет. <свят> Ой, какая ты молодец. <са> so, Еще не достигнут-то ничего. Ты ничего, ты ничего. Уже есть, yeah. да? Проезды, ездит. Да. Отлично. Вот. Ну, вообще, у меня нет слов. <связать> давай же так готовились. О, <связать> о руке, да. ладно, спасибо. Неприятно. Здесь, что ты готов? Давай, давай, Двинь, так, <связать> даже говорю, Комнат, когда... давай. не когда все О, давай, Давайте все умеете! Давайте. Давай. Ставайтесь. Спасибо вам, большое. Мы просто заметили, что у тебя на той сейчас Мете вы типа, сюрпризы делать? Да, такие мы. Я так предупреждал. Спасибо. Вы как добираетесь? Доберемся, не знаю. Приезжай домой, образуем мужа. Спасибо большое. Пока. Давай. Мне очень много плен.